Не будет ядерного взрыва, не будет ни в Энергодаре, ни где-либо еще. В этом году ядерных взрывов не будет нигде. Я об этом говорил в начале года, говорил во время начала этой специальной войны. На самом деле специальной войны не будет взрывов и так далее. Есть один из семинаров моих, там я говорю о том, что взрывов ядерных не будет, потому что не... Астрально, не ни ментально, никак либо еще не проявляется нигде то, о чем вы говорите. Поэтому можете не заморачиваться.